Ладно, продолжаю. Дикий Давайте прикатим... А, он еще в А, А, нет. А, нет. А, нет. А, нет. нет. Стою группа бессолидной, стою в числе этого... Сюжетная коллектива большого человечества. И вот это... Благодарю. Я Ой, у него деньги стоят? Да. ограбили. Да, <helix> так, прикольно. Мне ,No это еще в том же Он не так меня. Блин, ну Сейчас, Я думал, поедет. но напоминаю. Не даже не машина. Что Не Приходи. Что-то ему мозги не помогли, или он их съел? Да. посередине Это вообще что-то с чем-то, хотя черт возьми, да то с салатом. По-моему, даже хипай, выглядит очень крипово в некоторых моментах, хотя довольно неплохой способ украсть деньги. Просто забрать их у откусного твинки у шрифа. Профит! Вот как в прошлый раз, вот этот вот его скетч какое-то недоумение вызывает больше. Типа, что тут происходит? Ну и мультики вообще, они прям угарны. Это пришелец, да. О, да. Блин, я так орус с этого. Ну давай солярий, не томи уже Блин, вот реально вам может быть на видосе не видно Я так и знаю Сейчас мы будем чинить прижим Жесть какая Как обычно, мне больше всего понравился скетч Мне кажется, из этого можно просто целые отдельные выпуски делать Это очень круто, очень прикольно и смешно и мне особенно нравится вот эта тема с анимацией в VR. Мармок это начал применять с прошлого видеоролика, мне это сразу же понравилось. Это выглядит смешно, это выглядит забавно, и сама анимация получается довольно-таки прикольной и смешной. Что такое вообще? Что это было? Я не понимаю. Ну давай соляри мне серия понравилась больше, чем предыдущая В предыдущий он сделал тоже мультяшку В предыдущем мультяшка, но ну, мне не особо понравилось. Вот в этой где мультяшка даже понравилась Там основная шутка прикольная Я просто не понимаю, что это за брокколи или бекон Или что это? Что это за создание, которое постоянно приходит и такое, типа Привет Спасибо Идите в жопу Кто это такие? Кто, кто это? Объясните в комментариях Не, серьезно, не понимаю, кто это Это именно Что за штука? Окей Блин, ну, давай это галярики, было круто, серьезно. Абсурд. Понравился. Мне понравилась опять же эта капуста, которая перекочевала к нам из прошлой серии. Окей. Okay. Ну прикольно, вот ну, эта давай, фишка с вообще круто, уже. реально. Это... Ты смотришь VR, особенно ты сценки. Сценки так всегда офигенно. Сценка была в прошлой части VR, в этой части VR. Я надеюсь, что в следующих в последующих будут тоже сценки. опять это будет лопух какой-то ходячий, который будет такой, а, Спасибо, я украду ваш мозг. Мультик у Мармока очень топовый, и я рада, что он продолжает эту тему. Надеюсь увидеть вообще какую-то полноценную работу от него, которая будет идти, ну, минут 5, может быть, 10. Думаю, это будет очень-очень-очень топово. Конечно, потратит он на это немало времени, но думаю, получится что-то очень-очень-очень качественное и, конечно же, очень крутое. Хотели бы увидеть вы мультик от Мармока? Пишите свое мнение в комментариях.